Алло. Алло. Александр Георгиевич, добрый день. Добрый. С вами связывается следственное управление по городу Москва. Ух ты. Я лейтенант юстиции Архипова Дарья Павловна. Что у вас за реакция? Чего? Что такое, Александр? Почему у вас была такая реакция? Какая реакция? Ты в своем уме, девочка. Ух ты. Не нахуй.